В России набирает обороты седьмая волна коронавируса. За сутки госпитализировали около 600 человек. а COVID-19 для нас стал обыденностью, вследствие чего многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Именно это и стало поводом начала новой волны коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что у нас была возможность эффективно прививаться, ограничивать хождение хотя бы старых вариантов коронавируса в популяции, мы этого не делали. И если говорить о России, сейчас, можно сказать, страна опять находится в состоянии непривитом и несмотря на то что хотя вакцина э, прежнего типа не слишком хорошо защищает от возможности нового заражения она по-прежнему хорошо защищает от э, тяжелых каких-то последствий. Название нового штамма «Кракен» ужасает, но по прогнозам это будет не страшнее прошлых наплывов коронавирусной инфекции. Для «Кракена» характерна температура около 38 градусов, боль в горле, сухую кашель и недомогание. Главная опасность нового подвида коронавируса заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Специалисты утверждают, что для защиты своего здоровья необходимы следующие действия. Можно надеяться на собственный организм и всемирно ему помогать при помощи э, разнообразных способов. Ну, например, это правильный полноценно питаться, да, это поддерживать режим дня, там, высыпаться и так далее. Все это делает нашу иммунную систему более активной, чем если бы мы Кушали все время одно и то же, и что-нибудь вредное, и при этом еще и не высыпались никогда. Отметим, что кракен устойчив к защите и даже вакцинация не дает 100% гарантии. Однако при заражении болезнь протекает в легкой форме. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от кракена станет меньше. Выполняйте все меры безопасности и берегите себя. Полия Минхаирова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюз.